Всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья, и с вами вновь Олег, он же Scratch, начинает играть в космических инженеров, точнее продолжает свое прохождение и выживание на подземной космической базе под названием Рассвет, конечно же, которую мы с моими напарниками, техниками и скаутом построили здесь совсем а, недавно. Ну и на этой базе рассвет, ребятки, у нас кипят нехилые а, страсти, у нас постоянно здесь разработки, мы постоянно стремимся а, к совершенству для того, чтобы в ближайшем времени конечно же а, вылетать комфортно в космос и добывать оттуда все возможные а, ресурсики. Ну что ж, зрители, запасайся чаечком, кофеечком, печеньками и приятного тебе про. Осмотра. Начинаем, друзья Поехали! Итак, место, в котором Мы находимся, это у нас, значит Производственный отдел, точнее, как Производственный цех переработки, где у нас Стоит наш с вами очиститель Перегоняющий Добытые наши с вами ресурсы в Уже в слитки и в более Полезные компоненты. Это, ребятки Я вам все, все давным-давно показывал Если кому интересно, ребят, как наша база Рассвет устроена, можете перейти в мои видосики По космическим инженерам Мы уже, как говорится, это все все дело обозревали. Тут у нас стоят блок, тут у нас стоит, ребятки, блок батарей, это, собственно, осно, основная энергоячейка нашей базы, да, здесь, пройдемте, ребятки, дальше у нас пункт управления, в котором мы можем отслеживать всю информацию по всяческим разным ресурсам, которые находятся на нашей базе. Как вы видите, вот там вот влево в верхнем экранчике у нас указывается количество различных слитков, там чуть-чуть пониже у нас, значит, компоненты, здесь здесь по центру мы можем наблюдать заряд батареи нашей базы на 72% процента сейчас у нас все дело заряжено. Ну и сколько потребляет наша база и сколько она, как быстро она а, заряжается. Также вот в этом в правом верхнем экранчике мы видим количество водорода и конечно же льда, который сейчас есть на нашей базе. А, рассвет. Ну а эти два монитора я пока, ребят, не придумал, под что их использовать. Если зритель, у тебя есть какая-то идея по этому поводу, напиши, пожалуйста, в комментариях. Конечно же, я все это дело подкорректирую, и эти два мониторчика тоже будут нас что-то отображать. Ну, а пока, ребят, пройдемте а, дальше. Да, комната управления. Здесь у нас ничего такого особенного. Здесь у нас стоят сервера, а, точнее, мозги нашей базы. Так, пройдемте, ребят, дальше. Здесь у нас находятся жилые помещения комплекса. А, рассвет. Они у нас пока что еще не достроены. Немножечко у нас преобразилась вот эта вот гостевая часть отдыха. Да, я тут немножко переставил. В остальном... В принципе, все осталось так же, как это было и э, раньше. Ой, сколько у нас, оказывается, камер. Тут на потолке камера, тут камера. Ну, а доступ к ним я пока еще не настроил, но это надо будет сделать как-нибудь обязательно э, в ближайшее э, время. Так, ну что ж, туда дальше, если посмотреть, там у нас ничего особенного. Здесь у нас комната техника. Да, заходить не будем, я ее обозревал в прошлых моих видосиках. Здесь у нас будет совершенно новое помещение. Это так называемый лазарет или же медицинский пунктик, да, я его буду называть. А здесь у нас будет медицинская оборудование планируется разместить. Здесь у нас какие-нибудь палаты а, для больных а, и так далее. Ну, в общем, это, ребят, все в перспективе. Этим нужно заниматься. Ну и что ж, ребятки, мы сегодня будем делать. Давайте с вами посмотрим. Так да, так как у нас очень большая база достаточно, да, и очень большие планы, а, нам постоянно на реализацию наших планов нужны, как говорится, а, всячески полезные а, ресурсы. В этом видосике мы с вами отправимся за ресурсами, такими как Железнодор. Железо в первую очередь нам нужно Несмотря на то, что у нас уже Этого железа 110 тысяч вроде как Слитков, да, э, существует В нашем вот в этом центральном хранилище Да, 110 тысяч слитков э, У нас этого самого добра э, Имеется, где посмотреть А вот, ребятки, у нас 110 тысяч слитков э, Есть на данный момент, но этого, ребят Недостаточно, это очень маленькое количество Учитывая то, что мы играем на достаточно Сложном уровне э, сложности по... Ну как на достаточно сложном На таких, ребятки, на более реалистичных на как я играю, а поэтому у нас а, с железом всегда дела обстоят а, плохо. Так, ребят, давайте вот в этом в нашем главном цехе, наверное, свет пока выключим. Туда мы будем опускаться чуть позже, да? Так, здесь мы выключим свет. И вот там тоже на дальнем расстоянии тоже пока что свет отключим. Кромешная тьма у нас настала, да. Это, ребят, пока нам не понадобится, поэтому я выхожу сейчас на улицу. Да, друзья, мы сегодня будем ездить за ресурсами, точнее, летать за ресурсами, ведь ездить это уже прошлый, как говорится, век. Надо, ребятки, за ними а, летать. Пойдемте прогуляемся к нашему, значит, ресурса ресурсодобывальщику, самому главному, так, я опять слышу этих волков, черт возьми, друзья, опять эти волки здесь, ну сейчас моя турелька им покажет, давайте, давайте, выбегайте, вот он бежит, довольный, ну давай, выходи! Вот так, ребят, работает наша оборон оборонительная система. А, главное, чтобы не были патроны. Патроны вроде бы пока что есть. Вот так вот, ребята, она защищает нашу базу. Можно, кстати, кстати, обшаривать этих волков. Вот, два аккумулятора принес, Молодец. Так, ну что ж, ребят, движемся. Выходим. Можно, в принципе, вылететь. что я в самом деле хожу-то? Да, ребятки, вот он наш воробей, гость сегодняшнего видосика. Ну, да, он, ребят, мелькал у меня в прошлых моих видео, но обзор на него я, как таковой я не делал. И сегодня давайте я вам расскажу расскажу, что это за птица такая важная и для чего же она нам а, нужна. Ну, судя по началу, как мы начали, да, про добычу ресурсов и прочего, основное назначение этого парня, это, конечно же, добыча различного рода а, рута. В частности, мы его пока что используем для добычи железной руды, да, потому что это самый основной ресурс, который нам сейчас а, необходим. Ну и вкратце, ребят, давайте расскажу, из чего же этот парень у нас а, состоит. Во-первых, ребятки, хочу отметить тот факт, что мы его собрали из остатков того самого челнока, в котором мы прилетели на эту самую планету. То есть, этот парень с нами перекочевал через всю игру. Вот тут вот даже можно увидеть, ребят, пару, пару блоков. Это, ребят, блоки вот и именно с тем цветом, которым была покрашена стандартная капсула, на которой мы приземлились на эту планету. И приземлились мы, судя по расположению нашей базы, где-то, ребятки, вот в этом районе. Да, я не стал далеко бегать и сразу же решил обосноваться именно здесь. Поэтому, ребятки, вот эта часть от нашего с вами посадочного а, челнока и превратилась вот в такое вот а, средство для добычи а, ресурсов. Блин, опять метеориты у нас, а. Хорошо хоть турелька работает по ним, ребятки. Хорошо, ребят, турель работает. Даже, смотрите, некоторые метеориты не долетают до земли, взрываются. Так. Куда она жахает? А, она в другую сторону жахала. Капец, ребята, от этих метеоритов просто спасу нет, они мне тут все раздолбили, у меня тут вообще просто нигде не плюнешь и не поп... э, нигде, ребят, нельзя плюнуть и не попасть обязательно в яму из-под метеоритов. Все уже давным-давно испещрено. Ну а мы, ребят, возвращаемся снова а, к обзору нашего а, воробья. Ну что ж, как вы видите, он у нас а, состоит а, из а, старого челнока да, посадочного, который не умел летать, но мы его заставили с помощью вот такого вот огромного а, движка. Давайте, ребят, я включу интерфейс и посмотрим сейчас, что у нас здесь имеется. Имеется в деталях. Вот такой, ребят, большой атмосферный ускоритель у нас здесь стоит на подъем. А, также имеется две батареечки среднего размерчика. Вот они тут у вас, вот они тут представлены. Раз, два, да, заряжены на полную. А, также, ребят, имеется в центре вот такой контейнер, который существует, как говорится, основным вместилищем для наших с вами перевозимых а, руд. Да, ребят, кстати, категория транспорта, естественно, легкий, потому что сделан на малой э, сеточке, ну и размеры его тоже небольшие, да. А также, ребят, имеются огромное количество движков маневровых, это влево-вправо, чтобы можно было летать вперед, а назад, чтобы можно было летать. Так, секундочку, только сейчас заметил, только сейчас заметил, что у нас тут, оказывается, ребят, несимметрично стоят движки, как так-то. Как технологии до такого смогли докатиться-то, я не понял. Да, смотрите, вот этот движок, он стоит немножко ближе сюда, нежели вот этот вот как-то, ребят, кривовато получается. Ну, ладно, это мы со временем поправим. Так, как говорится, этот первый наш блин, он всегда комом. Да, мы реально этот, этого вот парня собрали в первую очередь. У нас не было никакого еще оборудования, абсолютно. И мы собрали его в первую очередь. Потом только в проекте уже, в процессе уже дорабатывали. Как питик а, в центре, чтобы мы смогли им пилотировать. А, дальше у нас тут и есть детектор руды, чтобы мы могли спокойненько определять, где какие руды находятся. А, ну, и прожектор, и и, конечно же, антенка. А вот антенка зачем здесь, я пока э, не понимаю. Пока, ребятки, мне э, не совсем этот пункт понятен, но пускай будет. Так, где-то что-то бомбануло. Где-то что-то жестко бомбануло Скорее всего это какой-то из дронов Которые падают здесь Точнее не из дронов, а просто-напросто из сюрпризов Из неизвестных сигналов, которые падают здесь постоянно И вот он сейчас бомбанул Ну и хрен бы с ним Продолжаем, ребят, дальше обзор нашего с вами парня Также на нем имеется вот такой вот программируемый блок Для каких-нибудь различных скриптов Скрипты тут тоже мы, ребят, используем, конечно же Я могу даже продемонстрировать, какие Давайте, ребят, зайдем в него и посмотрим так, воробей и надо мозг воробья найти. Воробей, программируемый блок воробья. Да, даже, ребятки, я не удосужился, его не переименовал, обычно я все в мозг переименовываю, да, но тут у нас просто программируемый блок воробья. Здесь у нас стоит скриптец, давайте отредактируем его и посмотрим. Скриптец, ребятки, стоит здесь простой под названием, под названием SDC Operation Script, на который, собственно говоря, я и подписан, постараюсь ссылочку разместить в описании под данным а, видосиком. Да, ребят, на этом а, скрипте у нас и работает некоторая логика и некоторое отображение информации в принципе и в целом. Да, а какой, ребят, информации... Я вам, конечно же, сейчас продемонстрирую. Так, ну и основное, ребят, его оружие, орудие, или так его назовем, это, конечно же, бур для добычи любого типа руды. Но бур, ребятки, непростой. Как вы видите, здесь небольшая системка. У нас фильтрации для того, чтобы этот парень смог выкидывать лишнее и помещать в наш контейнер только чисто исключительно руда, а не камень какой-то, булыгу там и так далее. И она нам, в принципе, не нужна. Да, ребят, тут все настроено таким образом, что вот этот самый бур он передает в наш центральный контейнер только лишь руду и как никакого ребят камня туда не попадает. все ребятки лишнее он отсеивает вот через эти вот извлекатели да да да то есть тут по-другому не работает тут ребятки только так через извлекатели у нас вылетает весь ненужный камень и руда попадает внутрь нашего контейнера ну вроде бы все я ребятки про него рассказал да вроде бы полный мини гайд по нему я вам предоставил если кого-то заинтересует данный данный как бы парень данный агрегат то вы найдете можно ребятки его найти по определенной ссылочке Которую я оставлю также в описании Под данным э, видосиком Переходите, скачивайте, этот парень Вам поможет в решении ваших Каких-то стартовых задач, особенно если Вы играете на достаточно э, Нехилом уровне сложности, на таком как Играю, например, э, я Я играю, ребят, на более нормальных настройках Где нет никаких лишь сильных увеличений До да, добычи, производства В общем, никаких увеличений лишней скорости В моем выживании нет Поэтому вот такие машинки просто будут вам Незаменимы, где вы в инвентаре Не можете утащить целый дом, к примеру Да, а здесь, ребятки, нельзя, поэтому мы пользуемся Исключительно машинками И смысл инженеров раскрывается Целиком и а, полностью Ну что ж, давайте присядем в его как кокпитик И посмотрим, как же у нас там а, Изнутри, так, ребят, давайте присядем уже И посмотрим, так, ну что После, ребят, того, как мы сели, мы сразу же видим на главном мониторе заряд батареи, естественно, и, конечно же, груз. А также мы с помощью скрипта, да, SD, SDS Operation Script, а можем выбрать а, другие настроечки. Это вот а, настройка включения а, бура. Можно, конечно же, это все дело вынести на панельку, но, да, вот так вот он, ребят, вращается, можно включить с помощью этой панельки. Можно, ребят, все вывести вот на ту вот, на, на цифровую панельку, я, конечно, не спорю, но, братишка Scratch любит извращаться такими вещами, поэтому у него все настроено вот таким вот интересным а, образом. Так, ну что ж, садимся, ребятки, мы вовнутрь и давайте начинаем потихонечку а, вылетать уже за а, железками. Для того, чтобы запустить нашего воробья, надо сначала нам а, снять его с зарядочки, точнее, а, батарею из режима зарядки переключ, переключаем в режим авто на циферку а, 9. Есть такое дело. После чего нам необходимо запустить двигатели наши, да На троечку запускаем двигатели И мы слышим, как наш воробушек загудел Да-да-да, друзья, загудел, запыхтел и готов работать этот парнишка Так, также, ребят, на воробе есть свет, нас можем включить свет а, Точнее, прожектор спереди Ну, пока, ребят, у нас день, по поэтому в прожекторе смысла никакого нет а, нет. Ну и, ребят, смотрим на нашу панельку. У нас заряд 100, а, груз у нас по нулям. Для того, чтобы открепить себя от нашего посадочного места, просто нажимаем клавишу P и все. У нас все, ребятки, откреплено и на пробельчик просто-напросто взлетаем. Да, управляется этот парень достаточно просто. А, стоит у него один гироскоп, которого вполне хватает для того, чтобы аккуратненько а, управлять этим парнем. Так, давайте, ребят, посмотрим, где же у нас находится железо. Где-то у нас была... Железная жила, которую я всегда стараюсь держать, пока мы ее а, не добудем до самого конца Вот, ребят, я смотрю прямо на нее, она у нас под землей И давайте потихонечку выдвигаться Вот так, ребят, наш воробей смотрится а, со стороны Да, вот такой вот у нас кредит получился Снизу коннектор для, для его разгрузки а, Хотя можно было сделать где-нибудь его по центру Но у нас пока что, ребят, вот такая вот конструкция как я уже и говорил, из разряда я его слепила из того, что а, было. Так, ну что ж, давайте, ребятки, пролетим немножечко. Я люблю, кстати, я летать из кабины. Да-да-да, давайте найдем уже нашу железную жилу. Я уже на автомате помню, где она находится, потому что нам, нам слишком часто приходится туда летать. Да, где-то здесь есть большая ямина Не похожая на другие Да, ее трудно определить, но я просто уже дорогу знаю Вот она, ребятки, перед вами Если кто-то сомневается, что это так Давайте я включу свет и мы увидим Точно, что она здесь Есть. Да, ребятки, вот эта дырочка Давайте в нее сейчас опустимся Не забываем держать Держать, конечно же, баланс Держать горизонт, иначе нас перекосит Куда-нибудь не в ту сторону. И вот, ребятки, мы уже Внутри, давайте включим все-таки Панельку, вот эту, да, потому что здесь без горизонта очень сложно управляться. Да, вот включим панельку, вырубим все лишнее, чтобы было достаточно хорошо все видно. И начинаем потихонечку добывать. Да, вот, ребятки, пласты, залежи, ребятки, железо здесь огроменные просто у нас. Ну, как огроменные, они уже иссекают на самом деле. Я не знаю, насколько хватит еще этой жилы, но на, на, на, на ближайшее время точно хватит. Ну, как только закончится, естественно, будем выдвигаться, добывать что-нибудь, а, точнее, искать еще какие-нибудь жилы. Но пока этого нам хватает. Так, ну что ж, ребят, давайте Прилетим сюда и потихонечку будем э, ковырять. Как происходит добыча? Но у меня, в принципе, уже настроен абур. На двоечку нажимаем, ребятки, выбираем бур. И можно на левую кнопку мыши вот так вот вручную просто-напросто зажимая кнопочку. Бурить вот таким вот образом, да, зажимаем. И пошла, ребятки, жара. Да, для того, чтобы отследить, как у нас продвигается, вот, ребят, внизу у нас во вкладочке груз идет прогресс заполнения нашего контейнера внутреннего. Вот таким вот образом мы его наполняем. Просто подлетаем к железу и начинаем заполнять. Вот уже, видите, 21-29%. Ну, кому, ребят, не интересно зажимать постоянно кнопочку, у меня здесь специально выведена а, настроечка для того, чтобы просто можно было врубить бур вот так вот на пробельчик. И все, пошла жара. Наш бур постоянно бурит. Нам ничего не нужно нажимать. Просто контролировать уровень горизонта на Ку и а, на v, И, Конечно же, следить вот там вот за полосочкой. Достаточно быстро наш воробей забивается, потому что контейнер небольшой у него стоит. И мы можем сейчас уже наблюдать а, финальный прогресс. Да, камень. Специально, ребят, не копаю, хотя можно было для разнообразия. Давайте вот тут вот копнем чуть-чуть, чтобы показать вам, как работает все-таки извлечение у нас камня. Вот, ребятки, пошли работать у нас боковые штуки, выбрасыватели. Но ну, я уже, по-моему, забился по максимуму. Так я, ребят, толком не показал вам. Тихо-тихо-тихо, главное не, не перекренить его не в ту сторону. Да, ребят, вот там вот вы, наверное, кто-то успел заметить, да, что из правого одного вылетел камушек Но сейчас уже... А, вот, ребят, кстати, еще вылетел, видите? Потихонечку выбрасыватели у нас работают, выбрасывают весь ненужный а, камушек Я так понимаю, мы уже забились по максимуму Надо будет, кстати, на вывести, сколько железа у нас а, за гру а, жена А то я не знаю, потому что вот этот вот мониторчик, он отображает контейнеры и вот этих вот самых извлекателей в том а, числе Так, ну что ж, давайте, ребятки, остановим уже все это дело Хорош, так останавливаемся И начинаем потихонечку а, вылетать Сто процентов, ребятки, у нас груза А это значит, что пора бы нам отсюда Вылетать потихонечку а, Да, общий а, вес он держит Как вы видите, да, это 40 тонн мы сейчас загрузили Ну как, загрузили-то мы меньше, около 30 всего лишь тонн Но он все этот, весь этот вес держит И вылетаем, ребятки, обратно к себе а, На базу Где у меня база-то, я не понял где, База где-то здесь Где-то на вылете должна быть база моя Не вижу не вижу, а вот теперь вижу, да Вот по этой вот мачте я ее всегда и определяю Так, ну что ж, друзья, вылетаем обратно На свое посадочное разгрузочное Место, сейчас я вам продемонстрирую Как же происходит у нас разгрузочка В основном сейчас мы только на нем И добываем их, потому что, ну, раньше Мы таскали их вручную, но сейчас Сами понимаете, время уже другое И вручную ты много не натаскаешь Поэтому приходится прибегать Вот к таким вот интересным а, Сооружением, творением Так сказать, да, это разработка целиком полностью моя, а можно сказать, да. И дорабатывал ее инженер-скаут, который тоже мне помогает здесь в этой игрушечке. Дорабатывал он в плане того, что он как раз-таки сделал вот это сортирующее устройство, переработал немножко внешний вид, облегчил, собственно говоря, общую конструкцию этого парня. И теперь, как говорится, продукт наш а на лицо. Ну что ж, ребят, чтобы разгрузиться, подлетаем просто вот на эту нашу платформу. А, вот этот коннектор, к которому мы сейчас коннектимся, целиком и полностью связан с нашей базой а, Рассвет. Точнее, с основным хранилищем базы а, Рассвет. Подлетаем, ребят, желтым загорается, магнитится наш с вами Воробей. И можно уже здесь отключать наши двигатели на, на троечку. Мы это делаем. Все, он никуда не денется. Зажимаем буковку П и перемещаемся сразу же а, в кабинку. Вот тут, ребят, мы можем наблюдать, как как идет разгрузочка? Разгрузочка идет просто моментально. Вы видели, сейчас просто было 100 и стало 0. Все то железо, которое мы сейчас, друзья, отсюда... Привезли, оно поместилось в центральное хранилище нашей базы рассвет Пойдемте, я вам сейчас продемонстрирую все это дело Да, друзья, вот он вход в нашу базу рассвет Там я что-то двери, смотрю, оставил незапертыми Да как так-то, а? А если вдруг кто-то забежит или уже, может быть, забежал какая-нибудь угроза Надо, ребят, все такие вещи закрывать Чтобы двери были всегда закрыты Так, ну что ж, ой, как темно А, я свет-то выключил, да, я думаю, что так темно там у нас внизу стоят дрончики вот там вот, да, мы можем их наблюдать Могу сейчас подсветить Два дрончика на, колё... на, на вот таком вот а, На вот такой вот карусельке специальной а Это, ребят дрончики для особых задач То есть один из них это батарейка Давайте подлетим поближе Вот это тут вот первый Его функция основная это дополнительная батарейка Которая выручает какие-нибудь наши механизмы С а, севшей батарейкой где-нибудь там, да А это, ребятки, мини-боевой дрон Который позволит нам избавляться от волков Если уж совсем их много а, разведет Естественно, против пиратов он бессмысленен, а, потому что очень слабо его быстро выносит. Но вот так вот летать убивать каких-нибудь волков или прочую нечисть... Этот парень вполне а, в состоянии Обзорчики, кстати, вот на этого дрончика а, У меня уже есть на моем канале Кому интересно, ребятки, можете найти а, видосик Этого дрона зовут а, Бит а, И у него есть свой функционал И я на него уже, ребятки, запиливал видосик Можете посмотреть все на моем канальчике Ну что ж, друзья, давайте перейдем дальше Так... Еще одного дрона я спалил, но это, ребят, пока еще секретный проект, он еще в разработке, я его тестирую, со временем все продемонстрирую, поэтому, зритель, смотри, пожалуйста, все мои серии по выживанию и прохождению в космических инженерах, там очень много интересных штуковин, я показываю, которые именно я собственными ручками разрабатываю и нигде практически не подглядываю, разве что использую какие-нибудь модовые э, скрипты. Так, ну что ж, давайте, ребят, поднимемся, где лифт. Давайте вызовем лифт сейчас, да, нам нужно наверх Я вам хотел продемонстрировать, куда же у нас улетает наш весь, а, добытая наша руда Сейчас, ребятки, я вам все это дело и покажу, так, проходим это, кстати, у нас, ребят, цех нашей сборки мы здесь собираем в основном дроны для кораблей, для сборки каких-нибудь больших кораблей, у меня будет специальный отдельный цех, здесь же мы собираем маленькие и средние дроны, так, ну что ж, проходим, ребятки вот здесь вот на экранчике видно, сколько у нас сейчас руды, у нас руды, кстати 10 тысяч, я смотрю есть в инвентаре, то есть переработка идет не сразу, наш с вами очиститель не сразу справляется с этим объемом, он перерабатывает все постепенно. Со временем, ребятки, это все переработается в те же самые а, слитки. Вот тут, кстати, тоже можно это все дело а, наблюдать. Садимся в наше главное кресло, вот сюда вот раз и отсюда, ребят, мы смотрим а, как идет прогресс. Вот там вот смотрите в верхнем левом углу а, мы можем наблюдать, как сейчас а, полоска железа медленно, но верно а, карабкается вверх. Это все потому, что у нас работает очиститель. Да, вот смотрите 117 сейчас на данный момент мы отображаем а, пунктов у нас 117 и 6. Как вы видите, сейчас изменилось потихоньку к нам ребят прибывает железо и это очень очень хороший а, ресурсик также можно посмотреть как у нас а, идет потребление потребление достаточно такое а... Достаточно не сильно, я бы сказал, заряд идет а, мощнее, поэтому а, все, как говорится, элементы базы нашей а, функционируют нормально и функционируют в заданных каких-то диапазонах, не, а, не, как говорится, подрывающих систему а, в целом. Ну что ж, друзья, вот такая вот а, у нас сегодня была вылазка, вылазка за железом, да, и я вам рассказал про то, как же мы все-таки пополняем ресурсы на нашей базе а, рассвет. Дело такое, друзья, не совсем а, пыльное но требующие определенных а, навыков, в основном управления нашими с вами транспортными а, средствами. Также, друзья, на нашей базе Рассвет еще есть очень много всяких интересных механизмов, построек и прочего. А, если вы хотите узнать больше, конечно же, открывайте плейлист о космическим инженерам, и вы найдете там много интересного годного а, контентика. Ну а что ты, зритель, думаешь по поводу космических инженеров? Напиши, пожалуйста, мне свое мнение в комментариях, я тебе непременно а, отвечу. Играйте только в самые крутые топовые игры в Всем приятного геймплея, еще обязательно увидимся, продолжение следует.